Поставить запись. Вот. Все, поняла. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Татьяна Крылова, партнерный стилист, партнер компании, Ламбре, структурный руководитель, предприниматель и человек, который вас любит. всех, кто меня сейчас смотрит, приветствую каждого лично. И очень благодарна тебе за то, что ты дала мне вот такую уникальную возможность и, на самом деле, такая честь, вот прям парфюмерные вечера с Татьяной Крыловой. Неожиданно, но, конечно, очень приятно. И спасибо большое. Ну, конечно, ты прям так представила, что знает Аниша, я знаю. В принципе, чем больше мы узнаем, тем больше понимаем, что практически ничего не знаем. Но мы должны четко понимать, какая у нас цель. Да? Прежде всего, мы работаем на цель. Для чего наши вечера? Ну, во-первых, сегодня я буду говорить не только о нише. Сегодня мы открываем, ну, так сказать, э, сериал. Наверное, да? Насколько серий? Не знаю. Там 3, 4, 5. Но э, у нас 4 нишевых аромата. Как минимум 4 серии уже будет. И сегодня установочная, как в музе, да, первая. Вот. То есть все равно я хочу немножечко... Как сказать, дать вот такую, наверное, выжимку да, по нашей компании, по... «хочу поделиться моим, моим опытом». И насколько это сегодня получится, не судите строго. Вот. Итак, что сегодня нас ждет? Вот небольшой экскурс, так сказать. Ой. Так, так, так. Вот. А какой обзор встречи? Сейчас, секундочку. История моей, ну вот что, в принципе, сегодня планирую осветить, насколько получится. История моей парфюмерной любви, так сказать. Дальше. Хочу отметить Ламре, нашу компанию Ламре Group International, место на рынке, ассортимент и ниша. Следующий аспект, очень важный, это, это такая большая эпоха, глубокая эпоха, я бы сказала, в моей жизни Академия парфюмерного бизнеса Вольна Сыдрисовой. И там действительно я обрела себе профессию парфюмерный стилист. Причем, с, как сказать, с часами, да, с часами выработки. Да. Дальше мои парфюмерные гардеробы, примерочные отзывы клиентов, обратная связь. Опять же, невозможно дать все сразу, но по чуть-чуть маленькими какими-то порциями. Ну и нишевая, нишевая парфюмерия что... так, одну минуту. Нишевая парфюмерия мой опыт и парфюмерный вояж, обзоры нишевой парфюмерии российских парфюмеров. Масло-масляное, но тем не менее это так. А, так, итак, поехали. Вот прежде всего хочу сказать несколько фактов обо мне. Ну, во-первых, да, меня зовут Татьяна Крылова, а, больше 25 лет работаю на себя, то есть это, знаете, как некий срез на свою жизнь, так знаете, посмотреть вот назад, как, знаете. «Три богатыря» картина, да, там посмотреть, что же там было. Сегодня просто у меня была очень интересная встреча, тоже поделюсь. И там тоже пришлось говорить о себе, потому что здесь уже есть такая выборка. Больше 20 лет, лет работаю на себя. По образованию я педагог, по призванию я предприниматель, уже практикующий, наверное, психолог, хотя без официального образования. Арома психолог ну и парфюмерный стилист, так сказать, да. Вот. Но основное все равно предприниматель. Как ни крути, я тут недавно проанализировала, я всегда все всем продаю. Хочу и не хочу, не хочу. Самый длительный бизнес-проект это Ламбре. 20... Это что? Это что-то произошло, не знаю. Татьяна, Восток... не обращай внимания, продолжай. Сейчас ну, все. Да. Да, все а, да. Значит, 24 года на, э, в компании Ламбре, э, парф... потому что парфюмерия востребована всегда, в любые времена и эпохи. То есть мы пережили да. несколько кризисов таких экономических, но тем не менее э, прошли. С парфюмом все прошли. Несколько тысяч часов консультирования, больше пяти лет онлайн, то есть не привязаны к месту. Благодаря тому, что мы, ну все знают, мы были, так сказать, в определенных условиях, и мы нашли вот эту лазейку, это как вода найдет дырку всегда, и мы нашли способ работы именно в онлайн. то есть И более трех лет провожу онлайн подбор ароматов, то есть дистанционно, я думаю, что этот опыт уже я рассказывала как. То есть я провожу парфюмерно-примерочный, дистанционно вот так вот на видеосвязи, выясняю вопросы, выясняю задачи человека. И, в и потом уже, когда составляю кейс, отправляю адресату, и когда человек получает этот свой там, сет или кейс вот с, с ароматами, да, мы потом проводим вторую часть парфюмерно на примерочная, потом он уже заказывает большой, большой флакон. Вот Недавно так получился, у меня консультант, который сказал, тоже хочу так. Вот Что еще? Видеоэфиры, арома-мосты. Ну, из этой серии рассказываю. Был у меня с Бельгии, с Мексикой, с Абхазией. Онлайн-примерочная ароматов в регионах, ну, многих регионах России. Еще факт. В 90-х жила в Крыму. Вот, так что было такое чудо. 22 года проживаю в Перми. Ну, в общем, я уверена, что обязательно буду вам помочь. Потом еще хочу сказать очень важный момент. Если будут возникать вопросы, давайте все вопросы в конце, чтобы наша встреча была продуктивной. Потому что о духах можно говорить, об этом бизнесе можно говорить бесконечно. Вот. Ну, как-то буду стараться как какого-то регламента держаться. Итак, поехали дальше. Ламре. То есть наша компания Ламре это мы уже давно знаем, что это янтарь. И есть такая маленькая у нас, знаете, как внутри ну, вообще компания Ламбре всегда с первых дней создания, она как-то считалась такая самобытная, маленькая, какая-то, знаете, вот теплая на, на отношениях, тем более действительно здесь этот бизнес как, как никакой другой, он не строился, знаете, вот этими большими залами, это начиналось с маленьких аудиторий. Я помню это, это время, когда вместе с, с нашим президентом, дальше скажу о нем, действительно, это были теплые встречи. И вот есть такая маленькая легенда. Да? Давным-давно, когда на земле еще не было людей, а деревья и звери были большими, как а горы, по небу ходило два солнца. Вот такая да, интересная сказка. И вот однажды небо не удержало одно из светил, упало в море, Ударилась камень на дно и рассыпалась на миллиарды мелких кусочков. С тех пор она выбрасывают на великосколки Солнца, которое люди называют янтарем. Это настолько красиво, да? И вот, вот эти частички вот этого янтарика, это действительно это как, как ароматы. И дальше здесь больше. Это, наверное, как... Вот через ароматы, через общение с людьми мы передаем частичку действительно солнца, частичку своего сердца, частичку любви. И вот поэтому компания вот столько лет, и вот она держится на, на тех вещах, вот эти, на этой самобытности, на этом тепле, от сердца к сердцу, действительно. И лично я сама несколько раз пыталась уйти из компании, но не получается. Не получается, действительно, потому что вот эта невидимая, вот эта любовь солнечная, да, наверное, вот, она как-то держит. Так, а что хочу сказать. Ну, во-первых, я думаю, что углубляться не будем, но все равно человек, благодаря которому мы с вами собрались, это наш уважаемый президент Петр Монгер создал эту компанию в 1998 году еще у него была концепция в прошлом, в прошлом века так сказать и официальная компания «Ламбре» зарегистрирована в 1999 году вот и так сложилось что у нас семейный бизнес и мы с этой датой мы в этой компании вот и самое ценное действительно что наш президент это бывший военный офицер, казалось бы, да, военный офицер и, и духи, и бизнес, и женщины, это несовместимо, но он сказал, ну я очень хочу, чтобы каждая женщина имела у себя в гардеробе флакончик, маленький флакончик духов, потому что в то время, в ну, 90-е годы, да, это, это очень дорого, всегда флакон духов, он стоил ну, вот французского аромата и ничего-нибудь, а именно французский. Индуков, маленький флакончик, это где-то 7,5 или 8 миллилитров, он, он стоил 100 долларов. А 15 миллилитров, второй следующий объем, который был, это было 200 долларов. То есть вот такие цены это, и, и купить его было невозможно. То есть кто помнит это время, да? И вот такая у него была идея, такая у него была концепция. как Не так, но у нас как президент говорит мне не надо было ни, ни денег, ни, ни, ни чего-то большого. И вот просто вот эта вот идея родилась в сердце, да, и так все сложилось. И помню, как жена его на одном из семинаров говорила, «Ну вот если бы не я, ты бы до сих пор ездил на велосипеде и жил бы в коммуналке». То есть, понимаете, к тому, что семейный бизнес – это очень важно, Женщины, мужчины именно в парфюмерном бизнесе, там где эмоции, там где вот это сердце к сердцу. Но концепцию Петра мы несем дальше. Это настолько ценно. И а, вот сама философия нашей компании, это а, мы создаем действительно уникальную историю успеха, хоть в бизнесе, хоть в отношениях. Мы предлагаем на рынок продукцию, которая помогает людям осуществить мечту о красоте, гармонии окружающего миром и самим собой, потому что при помощи ароматов мы действительно можем управлять э, нашим собственным психоэмоциональным состоянием, да, эмоциями, задачами, даже людьми. И еще очень ценный э, момент, почему действительно компания французская, и часто говорю клиентам, вот, что это одна из немногих компаний, э, которая действительно производит настоящий французский аромат, создают развивает именно во Франции, потому что сегодня очень много технологий, к сожалению, утрачено вот это, знаете, вот это вот изыск, вот это вот утонченность знаете, вот э, что-то такое высокосветское, это как-то ушло уже из парфюма, а потому что это просто бизнес, как у нас говорят, Над, э, э, мы голосуем рублем, к сожалению, хлестка, но это правда, вот и Наши ароматы – это действительно откуда идет вдохновение от природы. А, потому что мы действительно от природы черпаем самое лучшее. Придумывать ничего не нужно. Да? Из чего состоят наши ароматы? Это, это все оно, оно все растет вокруг. Да? И на самом деле классический аромат, вот французский аромат, это, конечно, уже как, составляющие, они общепринятые. Знаете, опять же, рецептура передается из поколения в поколение династии парфюмеров я не буду сейчас углубляться в историю я простым человеческим языком это говорю потому что информация сегодня огромное количество это не так как мы были 20 лет назад мы буквально каждое слово записывали со встречами с нашими парфюмерами с продавцами европейских магазинов буквально что называется мы снимали у них соус вот на коленке писали так передавали в структурах, вот. а сегодня информации очень много. И знаете, что самое ценное вот в нашем бизнесе, в, нашем, вот в нашей индустрии что действительно это, это, это сам человек. Потому что вот фраза, которая нас ну, учили, так сказать, много лет назад: что нет конкуренции товара, при всем том, что на рынок, рынок сегодня передали. Пере, присыщен всякого рода дорогой, дешевой, усредненной, красивой, вообще сумасшедшей парфюмерии всякой, какой, какой хочешь. Но есть конкуренция продавцов, потому что что нужно сделать для того, чтобы покупали у вас? Сегодня мне задали тоже вопрос, почему у вас мы должны купить духи? Понимаете, ну, к примеру. Или почему должны воспользоваться вашей услугой? Вот. Поэтому сегодня будем говорить о, том, о, о глубоком, о, о личном, о, об отношениях с клиентами, об отношениях, с, как сказать, в общем-то, наверное, с, парфюме, с парфюмом, потому что каждый флакон, если мы будем относиться к нашей шкатулке, не взяла сейчас с собой, к сожалению, если будем относиться к нашей шкатулке просто как вот пробникам, это пробники там, да, тестовую, ладно. Но когда, когда у меня пришло осознание, что каждый аромат – это, это личность, когда парфюмер создавал аромат, вот я сейчас наша парфюмерия мужская-женская, опять же, хочу снова обратить внимание, очень глубокая, подача информации у нас на курсе «Косметичка Ламре». Обязательно туда, пожалуйста, кто еще не был, повторите, сходите, потому что там все детально, там технология, подбор и так далее. Мы сегодня немножечко о другом. И а, смотрите, когда мы относимся вот к каждому аромату как личности, как близкому человеку, когда мы, когда мы начинаем любить близкого человека, когда мы просто с ним проводим время, когда мы э, знаем его с разных сторон, да, мы знаем сильные стороны, помогаем в слабых сторонах, ну, чтобы да, истры, Так и нам также помогают. Вот то же самое аромат. Когда парфюмер создавал аромат, он не просто сливал масла. Э, вот меня сейчас тоже приглашают приходить в компанию там с маслами. Э, вот э, масла же можно сливать. И вы знаете, я искренне не понимаю, как работать с маслами. Это я. Честно говорю, если аромат, он уже готовый образ, он уже создан, понимаете, он создан творцом. А масла для меня это здоровье. Это чисто из сферы здоровья, там, ароматерапии. Я по-другому не понимаю. А здесь уже готовый, понимаете, создан. Когда парфюмер создает аромат, он, он конкретный образ видит. И мы, для того, чтобы ну, применить этот образ, носим этот аромат. Не просто, ой, вкусный, невкусный, там, фу, или понимаете, совершенно мы о другом уровне. Парфюмеры давно говорят, хватит вкусно пахнуть, аромат должен работать. Мы должны грамотно подбирать, прежде всего, для себя ароматы и транслировать это нашим клиентам, когда это будет искренне, когда это будет от сердца, от души, тогда и все хорошо будет в отношениях, в продажах и финансово. Вот. Поэтому каждый аромат – это, это личность, которую надо, с которой надо познакомиться. Есть первая встреча, это вот на блудере, это как посмотреть на фотографию. Сделать тест на кожу – это уже буквально выпить чашечку кофе с человеком, да, узнать его. А нанести на кожу – это уже как будто бы, знаете, вот… Ты с ним простился и ждешь следующей встречи. это вот ну, Познакомиться с ним поближе со второй встречи. Вот точно так мы познаем роман. Потому что очень часто, особенно сейчас новая коллекция приходит у многих фу, вот знаете, вот это. И, ну, мы же люди, мы же люди, мы должны понимать. Для себя я однажды я для себя вывела такую фразу, прям вот выучила, придумала ее. Мне было сложно Плохо я вживалась с ароматами 28 и 11. Но я понимала, что это не фу, это я ну еще не доросла до них. И я реально, я действительно говорю, на 11 я говорила, что мне очень нравится аромат, но я до него расту уже 20 лет лишним. Это действительно, он настолько для меня пока не досягаем. Вот, знаете, это, это королевский, это статусный, знаете, это нужно стать на на пьедестал какую-то, чтобы быть рядом. Вот для меня это такой аромат. 28-й аромат, когда я говорила, вы знаете, моя кожа портит этот аромат. Я говорю, То есть, да, действительно, но когда однажды... Ну, действительно, все-таки мы купили, и я наносила на кожу. И я хочу сказать, что буквально на следующий день я просто... У меня вот такие были глаза. Я никогда его не слышала. В парфюме, в такой в таком количестве и так долго, в основном там парфюмированная вода или там тестер, да? это, знаете, это реально, это вот настолько чувствуешь себя вот каким-то вот, вот карликом по сравнению с Гулливером, ну, не знаю, даже это настолько роскошно, это настолько потрясающий букет роз, вот кто не знает, это, к сожалению, его убрали, не все узнали, то есть, понимаете, вот я всегда стараюсь, вот этими этим вот Моя кожа, этот аромат, на самом деле, он очень густой и глубокий. Так, что там? Что дальше? Значит, что, мы дальше, что дальше я бы хотела сказать по поводу э, ламре? Э, смотрите, очень важный момент. Э, я часто слышу, ну как-то, знаете, работаешь, работаешь, но часто стала слышать, что э, на наши ароматы говорят, вот буквально, Недавно мне новый, новый человек говорит: А у вас эти ароматы откуда? И, в общем-то, как? Это у вас ну, типа пародии на что-то. знаете, это для меня, как я говорю, самая больная тема. Меня, прямо смысла, прям коробит, когда начинает вот знать про наши ароматы, там что-то. А, с одной стороны, я, конечно, не, не фанат, вот, но я очень уважительно трепетно отношусь к коллекции. И действительно, вы должны сами для себя однажды четко отложить в голове, когда возникают эти вопросы, что говорить. Это, знаете, параллельно, когда ты приходишь в гости, а ты для вершения ты не пьешь, я не пью. И начинается, знаете, когда раньше было, да ты меня не уважаешь, ты, ты что, мы жить не... И начинается, понимаете, вот это вот прогинание. Нет, я не пью, то есть файл заложен ответ дан, и все. И, и людей просто нет уже вопросов. То же самое здесь. Когда мы будем говорить, как мы, что, что у нас за, за коллекция, откуда она пришла, вот, конечно, это может быть не одной фразой, это может быть несколько фраз. Вот она четко в себе сформулировать. А, то есть, смотрите, мне очень нравится фраза, то, что ароматы ламры вот, это они созданы по мотивам. Вот возьмите себе, допустим, эту фразу, да, по мотивам, вот и называем тут, допустим, аромат, потому что у нас есть перечень ароматов, мы его всегда раздаем людям, там первый, там и так далее, все названия. Вот, но факт тот, что длительный период времени я не, не работала с ними принципиально, я работала только с образами. Вот, поэтому вы для себя четко определите, как вы хотите работать. Вы хотите работать с образами или... Все-таки есть люди, которые будут у вас спрашивать по названиям. Но когда вы работаете по названиям, чтобы вы сами не попали в просак, вам надо четко понимать. Смотрите, я говорю, что ламбре – это самодостаточные ароматы. Это самодостаточные, потому что, да, вот, ну вот, допустим, прообраз, вот, ангел, да, вот один из ароматов Терри Мюблер. Я рассказываю легенду, вот эту красивую, как этот аромат создавался, я сама ее очень люблю, когда Терри решил создать этот аромат. И он хотел воссоздать аромат, запах из детства, из Рождества, запах елки, ванильных булочек, которые печет мама, вот, вот этого праздника, радости, мандаринов и запах папиной бороды. И, знаете, люди сразу так в шоке, потому что у него папа был капитаном дальнего следования. И приезжал, ну, вот раз, возможно, раз там в год на Рождество, по крайней мере, легенда красивая. И у него борода пахла табаком, когда я, говорит, прыгал вот на, на папу и, в общем-то, упивался. Вот, и, в общем-то, вот этот запах для него просто сносил вот над крышей да, воспоминания из детства. И он хотел этим делиться. Аромат создавался дольше ну, всего, в принципе, по технологии порядка трех лет а, по, по этой информации, потому что он один из самых дорогих ароматов в нашей коллекции по ингредиентам. А вы спросите, почему одинаковая цена? Ну, все банально просто. Для маркетингового, ну, собственно, для того, чтобы проще было считать. В общем-то, это маркетинг чисто. Вот. И поэтому я говорю, что это самодостаточный аромат, который производится на французском парфюмерном концерне. Групп «Техника Флор». Почему номерная коллекция? Вот сейчас возвращаемся. Потому что а, это потрясающая концепция, которая убирает всякие разные а, вот эти, знаете, навязывающие элементы. Реклама, там цена, <къем> магазин, там какое-то влияние, какие-то, эти клише. И на самом деле самый короткий путь – относя к мосту 15 сантиметров. Да? И при французских парфюмерных концернах есть дегустационные залы, где можно прийти и продегустировать именно вот на лутерах, на страйпсах и ароматы без названий. И там же человек сам выбирает, понимаете, ему ничто не мешает, это здорово. И эта концепция просто взята, чтобы действительно был подбор, но ну, максимально, ну скажем, чистый, что ли. Вот. и поэтому, смотрите, компания наша в 99 году создана, насколько я знаю, после этого уже огромное количество компаний возникало с номерными коллекциями, и даже, даже брендовые, ну, дорогие, вот эти селективные, там, люксовые, и то они создавали Шанель 19, там, ну, Шанель номер пять понятно, это было… Возможно, это и было, наверное, вот уже как кстати сто лет, как этот аромат. В 21 году было столетие этому потрясающему аромату. Возможно, оттуда концепция Да, Почему бы нам не сделать номерную коллекцию? Это, это просто удобно, цифра. Вот. И на самом деле сегодня огромное количество а, компаний работает именно в таком формате. Так это классно, это здорово, понимаете. Есть, а, вот, есть это, это интимный процесс. Есть аромат, есть нос. И все. И дальше мозг включает свои фантазии. Вот. Поэтому наша компания, это самодостаточное. Если людям интересно э, узнать название, да, там, копии, там, пародии и так далее. Нет, это не копия, не пародия, просто, да, действительно, последний раз я говорю, что, вы знаете, вот взята, допустим, ну как, простым языком, взята молекула этого аромата, и из нее создан парфюм. Потому что даже если... Почему наша компания не, а, не создает вот эти копии? Потому что даже если... Вдохновение какое-то пришло, а тут, допустим, вот наш Рио-аромат Рио это а, флюр наркотик аромат, да, вот вот, и вдохновение оттуда пришло. Но у нас, а, в принципе, аромат другой, потому что он концентрации парфюма сделан. Даже у NextHill, кстати, на минуточку, 58 тысяч этот аромат стоит. Вот Марина Кирпичкова не даст собрать, потому что у нее есть клиенты, которые сразу этот аромат узнали. Вы знаете, хоть вот мы, я про себя, хоть я столько лет работаю в парфюмерии, ну, конкретно в компании «Ламбре», но я не, не бегу за рынком, что ли, вот так вот, да. Ну, вот приходит, вот, допустим, тестируем тот аромат. Хорошо, да, вот что-то вводится в компании, я с удовольствием включаюсь, мне это нравится. А чтобы специально выслеживать тенденции, моды. Ну, вот, ну как-то она меня не греет. Вот есть вещи, которые они от души идут. Сейчас я еще скажу, что такое ниша и что, что, чем ее едят. Вот. То есть я про то, что... Объясняйте людям и себе в первую очередь, что у нас концентрация совершенно другая. То есть именно потому что опять же концепция, когда Петр создавал, компания создавалась на постсоветском пространстве, да? и всем надо было, что концентрация, стойкость, наповал, чтобы все штабеляне падали, да, это не даже, возможно, не, не американская тенденция, там и не французская, которая вот из... Нам надо, чтобы чтоб было вот, одел на себя, вот этот скафандр, и все падают штабелями зашел в трамвай и все, всех победил. <смех> вот. Это, конечно, шутка, но на самом деле очень ценно и по сей день вот нам, женщинам России, вот, бывшего СССР, чтобы была стойкость. Первый вопрос. Вот сегодня тоже была у меня встреча. Я посмотрю по стойкости, как они будут. Да? Другая говорит, вы знаете, домой пришла и помылась, и, и умылась, и в баню сходила, и на следующий день показала подруге, и она еще пахла. В общем-то, ну вот понимаете, это так. Вот немножко тут, конечно, я за, за, зацепилась, но для меня действительно это очень ценно, очень важно. Вот, если клиентам важно название аромата, пожалуйста, посмотрите, под каким соусом это дать. Потому что ну, у меня клиенты не спрашивают. Вот сейчас у меня обалдеют все от маракеш, я не понять не умею, что за этим стоит. Это маракеш. Все, это же маракеш. Вот, поэтому поехали дальше. А, значит, в коллекции «Ламбре», я уже сказала, есть а, ароматы номерные. коллекция коллекции изначально это было 35 ароматов, потом линейка стала расширяться. Честно сказать, сейчас я даже не знаю, сколько там, 50 или сколько, но, в общем-то, если интересно, пожалуйста, посчитайте. Вот. А у нас дальше есть именные ароматы. Что такое именные ароматы? Это когда уже был эксклюзивный заказ, опять же, сейчас погружаться не буду, но компания заключала, насколько я понимаю, договора с парфюмерами, которые работали непосредственно эксклюзивно для Ламбре Создавались вот этот эксклюзив. Да? Эртран Шофор работал, Ирен Фарма, Фармакиди, вот как раз фотографии ее, действительно, понимаете. Здесь давали волю фантазии. И хочу сказать, Жанна Гладкова, это потрясающие ароматы, которые мы, мы действительно по сей день с ностальгией вспоминаем. Мы там в компании... Кто помнит, вы тоже пишите о руководстве, что, возможно, нам вернули, потому что слышала, что вроде как будет ретро-коллекция. Вот это было бы здорово. Да, в ретро-коллекцию те э, ароматы, по которым мы, так сказать, насторжили. Вот. И а еще у нас... Так, есть? Нет? Сейчас, минуту. Ага, вот. И нишевая. У нас появилась ниша буквально с 21 года. Почему? Да по одной простой причине. Потому что Весь мир у нас в нише, да, вот, причем у нас чем, ну, откровенно, чем, чем, чем смешнее, тем круче. Я, в принципе, говорю, не именно по духам, а в целом, вот, чем это нестандартно, не ну, вот, просто, знаете, разбиваете какие-то, вот, какие-то шаблоны значит, это все это прикольно. Вот, и на самом деле это здорово, потому что наша компания, надо отдать у Гульнас, Константин Павловичу, Татьяне Спиченко, лидерам, которые действительно искали не лишь бы какую нишу, а именно достойную, очень дорогую. И я хочу сказать, что ароматы, которые у нас в нишевых ароматах, это... Ну, я не знаю, это действительно это фантастический уровень, потому что они потрясающе красивые. Честно скажу, когда они только появились, мы тоже их не понимали. Это вот все равно, знаете, как сказка «Золушка». Да? Золушка, она... Там... Крестная фея принесла их хрустальные туфельки отправила ее на бал. Это только в сказке она такая сразу прям переключилась. Но хочу сказать, наверное, она еще по ментальности все-таки золушка была. Вот то же самое здесь. И когда мы начали эти ароматы носить, когда начали с ними знакомиться, когда стали слышать отзывы клиентов, наших консультантов, знаете, мы еще... О, о, оказывается, Ну в двух словах скажу. Вот, допустим, наш аромат Амальфи, он у нас, мы вдохновились, так сказать, от, от аромата «Африканский, африканский бал. В магазине этот аромат, вот «Золотом яблоке» от, от 25 тысяч. Я хочу сказать, что на просторах интернета есть цены, в общем-то, самое, как вот гармошка, да. И за 1200 можно купить, и за 200 рублей можно купить Байреда. Но я хочу сказать, что это чушь, потому что ну, нормальный аромат, который... Изначально задумывал автором, 25 тысяч стоит. Это ароматы нишевые, они, как правило, идут унисекс. Ну, это немножечко тоже для классического подхода, немножко нестандартно, но мы живем в такое время, да. То есть эти ароматы, они уместны и на мужской, и на женской коже. Причем они могут, ну, в зависимости от PH кожи, да, от мускуса, может быть выдавать ну, некие очень интересная композиция поэтому вот амальфи это аромат который известен вот, вот как я говорила да африканский бал а рио я говорила это вдохновение пришло именно это аромата флюр-наркотик почему да он был просто самый продаваемый на тот период вообще самый кликабельный то есть интернет сейчас я показываю это вот эта статистика вот. И действительно, когда мы его послушали, ну, знаете, как сначала, вот, здравствуйте. А сейчас это у нас один из самых дорогих и роскошных ароматов. У меня очень любит пользоваться муж, и мы живем на девятом этаже, я прихожу домой, и я иногда я знаю, что он уже дома, потому что шлейф на первом этаже стоит в и это вообще потрясающе, действительно. Те ароматы, которые пришли, следующие, это вот э, Маракеш и Лаклиман. Я хочу сказать, что у меня с маракешем любовь появилось с первого взгляда. Причем с первого, наверное, вот этого вдоха. Я все время вот ловлю, ловлю. Я думаю, ну кто? Мы разбирали парфюмерный стилист этот аромат. да? Мы, мы понимаем о чем, потому что он еле неуловимый. При всем при этом он настолько не, как сказать, несовместимые вещи. Я прихожу ну, в пространство. Сегодня я была на встрече. Причем пространство было, очень много было воздуха. Это был салон, автосалон Mercedes-Benz. Это было очень крутое место у нас в городе, на территории этого, вот этого салона, там вот этих дорогих вот этих вот, не знаю автобусов, автобусов люксовских, да, вот это, этот ресторанчик-кафе, и я захожу, говорю, какой на вас аромат, понимаете, а я его несу. Как? Это удивительно, как создал парфюмер такое чудо, мы его не слышим, и в мы заполняем собой как облаком пространства. Представляете, что он творит? Я не понимаю, мой мозг не понимает. И этот аромат, он действительно, вот он стоит. Вот да, когда девушка у меня одна я в другом месте была, она говорит: это бокара. И я такая захожу, говорю, да, это я. Знаете, тут же не стесняюсь. Вот. Я говорю, я, я хочу вас угостить этими духами. И она, в смысле угостить? Они стоят там 48 тысяч. Думаю, деньги какие цифры берут. Я говорю, да. А что это у вас? Это не бакара? И тут же бакара. Знаете, такой интересный. Но она не столько... Сто... А что это? Я говорю, а вот, ко... ну В общем-то, я не стала рассказывать более детально. Но в, том, в тот момент одна из девочек ко мне пришла на, на парфюмерную примерочную. Вот. ароматы на самом деле дорогие. А Лаклиман – это тоже нечто. А у меня, знаете как, у меня два, два сына, и один у меня настолько контактный ребенок, вот буквально с первого, там, год, мы привели его в сад, и он прям побежал сразу, как будто бы он там был, я не знаю, там, всю жизнь. Второй ребенок у нас очень конфликтно входил в любой коллектив, в любой. Он заходил вот, вот так, вот, вот совсем скон. И если ему не нравится воспитатель, да, преподаватель, ему все равно он разворачивается демонстративно и все. Вот такие у меня отношения были с Лаклима. Первая встреча. То есть, знаете, как это просто, вот я, не, я знаю, что я не понимаю. Это было неприятие, это было что-то... Ну, такое вот но когда мы, я очень благодарна нашим разборам, парфюмерным стилистам когда леночки очень благодарна степаненко она рассказала о своем что для нее это оберег для нее это такое состояние Вы знаете я начала знакомить но для меня это мужчина вот для меня лично это мужчина потому что у меня сейчас пользуется сын себя купил отдельный флакон чтобы никому не, и муж Действительно, и когда вот, вот уже сколько проходит, ну, месяц, ну, немножко меньше еще. Знаете, я каждый раз, а что на тебе зарабатывать? <laughs> Идем листе а что у тебя за... <laughs> так эти же, вот, я иногда слышу 22-й иногда слышу ноту почули, как-то, знаете, иногда слышу, то есть, и вот он настолько, вот, вот настолько разно, не знаю, разноцветный какой-то, знаете, разносторонний. Но ну, настолько глубокий. И я хочу сказать, что я поделюсь не сегодня, а у меня есть образы на эти ароматы. И я в двух словах только скажу, когда сегодня я презентовала вот эту коллекцию нашу, то есть меня пригласили. Сейчас очень модно, Люда Степанова тоже часто делится. Сейчас очень популярно нетворкинге, да, вот эти. И меня просто пригласили, даже девочка, с которой мы один раз пересекались, Татьяна, хочу вас пригласить на бизнес завтра, придете, да, у вас интересная ниша, ну, хорошо. Вот, там действительно подбирали так, чтобы не было, ну, не пересекались, ну, общем-то, предложения по, по бизнесу, да. Вот. Ну, не буду углубляться, но на самом деле очень интересно. Я думаю, мне же надо, я знаю, что на, презент, на, на самопрезентацию там обычно дается минута. Ну, в этот раз дали 2 минуты. Я понимаю, что все будут просто говорить. Мне надо что-то людям дать, чтобы у них что-то осталось. И нужно, чтобы ну, второе впечатление не произвести. Я 3 дня мозгую как это преподнести. У мне такая рождается, такая мысль. Значит, я думаю, как это обустроить. То есть я их, вот наши ароматы, презентацию я создаю как бы там в 3D. Я нашла корягу, я нашла, ну не буду сейчас уже искать, я картинку потом скину. Я сделаю слайд в следующий раз. Я искала кору дерева, я искала мох, я нашла на старой стройке мимо, мох. Я искала камни, нашла красивый камень. Потом я купила острый перец в магазине, потом я купила манго. в общем-то, понимаете, вот такой мысли приходили, я это все, потом, ну как это все оформить, на чем? На бумаге тищу, понимаете? То есть это получается вот такая сборная солянка, вот, но это было просто необычно, ну другими словами, то из чего состоят наши ароматы, да, фактически, э, совместить несовместимое, и я думаю, как же это сделать, я же не знаю, как это будет, это я, как это буду выкладывать при людях, и знаете, на самом деле, просто чудесным образом все сложилось, во-первых, я это собрала, а еще купила песочные чисты ну там же, как я буду песок, я его возьму, и в общем-то все это так, это красиво, гармонично получилось, вот. И я прихожу, длинный стол стоит, и уже ведущий, ну, там коуч сидит, здравствует, что у вас за арома? знаете. А вот я рассказала, говорю, мне нужно вот сейчас создать вот такую аромагорку, не альпийскую горку, арома. И тут же я пошла к официанту, она принесла мне 4 стакана, красивые большие стаканы, потому что ботер я сделала накануне. Я знала, что будет 14 человек, я сделала 14 блотеров. И думаю, мне же надо на каждом блотере написать название и образ, состояние, чтобы люди понимали, как мне придумать состояние на каждый аромат. Как можно вот, вот это вместить на, в одном слове. Вот. Короче, блотеры я поставила в красивые стаканы и на разносе все это выложила. В общем, то все. Ну, а что это? Ну, вот, ну говорю, вот. И я хотела, думаю, прикрою. Говорит, нет, нет, ставьте на стол, пусть прям тут это все стоит. Вот. И все это действительно стояло, когда пришло мое, мое время. Там, ну, Конечно, переживаешь, потому что нужно сказать, ценно. Тем более, она мастер-коуч-продаж, она видит твои подногодные все. То, что я понимаю, что я вообще ничего не знаю за свои 25 лет работы в продажах. Я ноль. Понимаю, что надо заново. Все проходить. Вот. Но я хочу сказать, что очень интересное было отношение. А вот Амальхии я назвала анти, а, антистрессовый. Антидепрессант я его назвала. А, потом Лаклиман у меня родилась такая фраза «Королевская игра». То есть там есть тех... Я бы у нас скидывала вот эти свои образы, которые... Это как заключительная фраза. А Рио — это м -м, карьера... Ну, нет, деловая хватка и карьера. Вот так вот. Но Маракеш я скажу вам в следующий раз, что, что такое на Маракеш. Немножко интригу оставлю. Но хочу сказать, что, знаете, люди, а что это за духи? А какая ценовая политика? Я говорю, 5-6. Ну надо же, ниша обычно стоит от 10. И она говорит, я посмотрю, как они... То есть, понимаете, это такой, с одной стороны, она, а, а что это за компания? А у меня коробочка, написано No. Я говорю, вот, то есть, понимаете, я не говорю не просить его, ни о чем, но я такого не слышала, а что это? То есть, понимаете, я создала и ничего вообще не рассказывала, она несла и себя презентовала, главное, собрала все контакты, какие только можно было, вот, и так интересный был подход, что она спросила после презентации, кому откликается, кто хотел бы пойти, ну, я, конечно, сделала подарком свою, дегустацию, потому что от полутора тысяч стоит самый дешевый час любой услуги, от полутора тысяч. Час. Вот. Но ну, я сделала для присутствующих подарком примерочную. И вот из 12 человек подняли руку о, 5 или 6. Интересно. Вот. Но ну, я обычно на таких мероприятиях я просто прозваниваю сразу же всем и, ну, пока горячо, и приглашаю. А там уже вот, несколько касаний. Недавно тоже слушала мастера продаж. И вот нас как учили там три касания в 4, да ничего подобного. 19 касаний надо человеку делать. 19 как минимум. По-разному, по-разному, по-разным событиям. Поднимают цены, классно, давайте вот все, мы рассказываем. Сегодня у нас 1 апреля запускается марафон. То есть каждое событие, Петр всегда говорил, любое событие, которое происходит любое, не знаю, солнышко зашло, это повод связаться с клиентом всегда, утеплить. И с клиентом надо просто дружить. Так, что-то меня опять раз <с Dave> размазало. Возвращаемся значит, к нашим баранам. То есть, смотрите, по нише я хочу еще... Так, именно это мы уже сказали. Так. Значит, по нишевым ароматам, и вот на следующей встрече более глубоко, все-таки там по образам, вот нашим, именно посвящена будет встреча «Аромату а Я еще более детально поделюсь, как я работала с нишей, потому что время не резиновое, оно летит. Вот, а информацию очень много, хочется поделиться. Вот, то есть, что такое ниша в двух словах? Ну, во-первых, это искусство ради искусства, если просто понять, понимаете? Парфюмеры создают вот, если, допустим, вот Жанна Анатольевна Гладкова, я очень люблю э, этого, эту творческую личность у нее потрясающая, вот эти эпитеты, знаете, ее можно слушать часами, она а часами не останавливается вот эти фразы из нее, знаете, вот просто я действительно я очень люблю. А, а то, что сейчас, допустим, это немножечко другое, то есть э, ниша это э, когда задача парфюмера просто взорвать, не знаю, окружение, что ли, разрушить всякие стереотипы, убрать какие-то, знаете, вот какие-то, то есть вообще-то без рамок, без рамок, ну, к примеру, вот когда я тестировала ароматы, не могу все-таки не сказать, то есть когда звучит, вот ты слушаешь, и, и ты в шоке, что это такое, что это открывается флакон, и ты не знаешь, что ли бежать куда, потому что дома начала Дима убери убери это я это потом делала все в офисе ну к примеру запах допустим земли гвоздики канабиса ну каннабис это конопля. вот еще там каких-то знаете ну допустим чистый мускус вот у нас у нас мы с Димой как проходили магазин у нас интересное есть место там знаете Uh, так и называется, по Place, uh, там нишевые, аром, нишевые ароматы, там такая атмосфера, знаете, какая-то кулуарная, как в подвале, там, такие, знаете, вот, ну, реально, как будто бы лет сто назад. И только ниша. И вот мы просто слушали, один аромат 45 тысяч стоит. И я говорю, слушайте, а как часто у вас вообще покупали? За 10 лет два флакона они продали. Два 45 тысяч, когда мы его, ну, там такие большие бутеры, слушайте, мы, мы чуть не упали, потому что, извините, это просто откровенный запах, ну, фекалий. Причем это, знаете, как будто ужас, и, и мы в шоке просто были. Вот, и единственное, что мы, да, на кожу нанесли подальше. И вот, наверное, спустя часов 10, там что-то, что-то открылось такое слегка чувственное, ну, потому что... Это же чувственный аромат, это запах вот этого, ну, даже не знаю, как сказать, но он стал приятным. Я говорю, а кто покупал, так это, говорит, это те, которые, вот, парфманьяки, которые, знаете, чисто для того, чтобы было, вот, а так вот им пользоваться это просто люди умрут, это хемтрейлы отдыхают. Вот, поэтому... И на самом деле, вот первые бренды появились еще в 70-х годах, Миша, то есть это не совершенно новое. Это когда стали женские духи добавлять какие-то древесные ноты, потому что, если, допустим, фужеры, это чисто мужские ароматы, да, вот, вот такие там запись за, ароматы идут там древесные, папоротник, вот мокрая трава, вот это все, как правило, это мужской аромат. И когда стали вот эти ингредиенты добавлять женские, и то есть вот стали размывать тем самым границы между мужчиной и женщиной. Собственно, оттуда пошла э, вот эта, как, как это называется, революция вот эта женская, эмансипация и так далее. Я не помню. Это первые, не будем вдаваться, не помню. Кстати, очень хорошо показано, мне очень нравится фильм э, про сто лет назад. Гульнас скидывали, Аусу скидывала, вы смотрели. Э, мистер Забыла. Блин, ладно, неважно. То есть там тоже про духи, про парфюмы, ну, вспомни, так потом скажу. Очень красиво. То есть, на самом деле, ниша это не, это не новая. А сегодня для того, чтобы быть, увлечь людей чем-то новым, для того, чтобы создать конкуренцию, просто шокирующая реклама, да, вот шок. Это вот шокирующий продукт, то что то что нестандартно, это вот ниша. И вот наши ароматы это одно из самых высших, наверное, творений из, из из этой сферы. Так, дальше немножечко я от ниши отвлекусь, уйду. Значит, что там дальше? Дальше я хочу просто поделиться именно вот вот этой своей профессией, да, насколько это открыто у нас, когда гульна в семнадцатом году в, году, как Ленин. в 2017 году, значит, в 2016 наверное, предложила вот эту концепцию, откликнула сразу, ну, когда же, больно, ну, когда же. И на самом деле мы не понимали, во что это выльют, во что это. И на самом деле это получилось, это огромное. Это был не очень долгий по сроку, но очень глубокая проработка была, глубокая осознанность самого себя, да? И понимание, что это профессия, когда мы стали погружаться, что оказывается парфюмерный стилист может брать деньги за свою услугу, не просто продавать духи, а за услугу. И услуга может стоить от полутора тысяч до 12 тысяч просто за подбор. Вот то, что мы с вами делаем, наносим ароматы, рассказываем, спрашиваем, как они. Вот это стоит… Вот, вот, по Питеру, по Москве есть такие личности, которые берут за эту услугу, помимо аромата, вот 15 тысяч. Вот. И на самом деле, именно здесь, в Академии парфюмерного бизнеса, благодаря специалистам, которые у нас нашла, спасибо огромное, Александр Ивазич, которого мы очень полюбили, с его дотошностью, с его перфекционизмом, он прям, знаете, и невероятным спокойствием. Это просто ну, человек, который, знаете, я работала в Артеке, у меня был коллега на отряде, у нас был, он был историк, у меня сейчас напомнил, внешне похож на Дон Кихота. Вот он а когда у нас дети бывало не слушались, мы менялись отрядами просто, в ну, Пеневский лагерь работала в Арктике, и они приходят через день и кричат, Таня, все, мы больше не хотим у Володи быть, потому что мы мог монотонным тоном просто, знаете, заставлять весь отряд отжиматься там раз 30, без единой эмоции, это просто вот уникально. Но они все делали, и дети все понимали. Вот тоже самое Александр Масечко, понимаете, он настолько трепетно, грамотно, и, знаете, когда с ним беседуешь, это прям он, он проникает в каждое слово. И он помогает все это решить. Вопросы. И Елена Красноперова. Потому что у меня сейчас мои консультанты спрашивают. Я нашла курс Елены Красноперовой. Вот что ты думаешь? Я говорю, ну, ты можешь, конечно, к ней пойти. Ну, собственно, мы учились у нее тоже. И просто еще наш бэкграунд да, есть. Вот, да, говорю, да, но для моих партнеров пока я делаю бесплатно. Пока. Вот, поэтому, чему я научилась? Я научилась, первое, для меня ароматы оживи, ожили, ожили, я, я трепетно отношусь к каждому флакончику. Для меня стало откровением, что оказалось, в одни руки можно продавать несколько флаконов, не один флакончик или один пробник, боже упаси пробник, а несколько флаконов, потому что почему? потому что мы подбираем для человека парфюмерный гардероб. У вас же нет в гардеробе 45 джинс одинакового, да, там, разных фирм, ну, к примеру. Вот то же самое мы помогаем проанализировать человеку его парфюмерный гардероб, вообще донести ценность, что такое может быть в принципе. И через парфюмерную примерочную выяснить задачу, то есть как при помощи аромата можно включить нужную ситуацию, потому что все привыкли, что вот у меня стоит много ароматов на полочке, да, я просто нюхаю, какое сегодня под настроение. А здесь от обратного, наоборот, чтобы включить нужное состояние, нужно подобрать именно вот, вот соответствующие ароматы. И это сработало потрясающе. Вот по сей день, вот у нас выпуск был в 18-м году и получила сертификат, и по сей день я это практикую. Что-то забывается, но я сейчас возвращаюсь, вот опять же к тому, но, как сказать, ты обрастаешь своим опытом, какой-то своей, ну, вот, вот именно индивидуальностью, что ли, да? Но это работает. И поэтому у нас в компании отличные инструменты. Это парфюмерная примерочная <къем> и парфюмерный гардероб, Вон наша команда классная на фотографии. <къем> да. Огромное спасибо Гульнас, это был подарок, Фото, фотосессия для нас, мы тоже этого не ожидали, это было круто, здорово, день вот в этой тусовке, это было классно, вот, и на самом деле это было глубоко, это, это как университет, понимаете, Гульнас, она тоже с ностальгией вспоминаешь, да, это время, вот. но благодарность очень большая, и люди, понимаете, с удовольствием приходят на парфюмерную примерочную, это что? А это как? А это да, это есть определенная технология, при помощи которой на встрече я выясняю ситуацию. Я, я женщине говорю, вы знаете, вы встретитесь с самой собой. И для меня каждая встреча это реалити-шоу. Мы понятия не имеем, куда мы сами занырнем, куда, на какие глубины. Очень часто бывает, они просто плачут себя, потому что мы говорим о них. Мы говорим два часа, ну как, два часа, полтора, а два часа бывает. Мы говорим о них, и одна девушка мне в отзывы говорит, где и когда, два часа говорили обо мне. Понимаете, она там просто вот в восторге, и в общем-то, короче, это работает. Здорово. И именно парфюмерные гардеробы помогают, во-первых, сезонно менять аромат, так же, как мы меняем вещи, включать, кроме парфюмерных гардеробы делятся на базовые и расширенные. То есть, Понимаете, если здесь немножечко разобраться, то и вы будете постоянно, как сказать, довольны в этом состоянии, включать в себе нужное состояние. Клиенты будут довольны, и ваш кошелек будет доволен, потому что в одни руки можно продать не, не один флакон, допустим, да, пять. И я хочу сказать, духи, почему я часто говорю, духи это не нужно. Вот у людей нет денег. Но я хочу сказать, что когда есть ценность, мы, это не наша целевая аудитория, как говорит Гульнас. Да? Потому что даже вот сколько прошло кризисов, во время войны духи продаются, во время всяких кризисов духи продаются. И если а, мы говорим, что у человека нет денег, так это продукт не нужен, это не хлеб. Это не, я на клинике говорю много лет назад, слушайте, ведь вам зачем духи? Ведь... Это же вам нужно сейчас на угол готовиться, там вам нужно покупать мясо. Она говорит, ты что, да, как без духов? Я мясо не куплю, но флакон духов себе возьму. Понимаете, это, это про ценность, это про, про то, что я себя, ну, к какому-то кругу, но ну, мы всегда хотим к чему-то, да, к чему-то хорошему, с чем-то хорошим иметь какие-то соприкосновения касание. И действительно, всегда французский аромат – это что-то такое возвышенное. Вот очень часто люди, которые нас не принимают, а говорят, ой, у вас дешево, да я куплю beauty free ну потому что там как минимум 30 тысяч стоит флакон. Почему клиенты платят 30 тысяч, 15, 40? Она понимает, что на флакон вылет и выбросит в мусор, но она платит цену за то, чтобы быть на Возможно, ближе к королевскому какому-то статусу, понимаете? Это про признание, это про ощущение себя, это про, именно про, про, про принятие. А когда мы создаем ценность, почему у нас дешево, аромат, который стоит 48, а у нас 5 или 6, вот тут нужно доказать, почему ну, аромат говорит сам за себя. Так, значит, дальше едем. Идем дальше. Вот, отзывы моих клиентов. На самом деле, это вот последнее. Хочу сказать, что за март у меня прошло порядка, ну, 8, наверное, или 10 парфюмерных примерочных. И в деньгах это получилось... Нет, ну одна клиентка мне... Меня... Ну, короче, в общем-то, за, за пол февраля и март получилось 16 тысяч чистой прибыли на вот на этих примерочных. Вот, поэтому люди очень интересные, люди с разных таких сфер, руководители, работники банков, понимаете, на самом деле, действительно, и вот они дальше очень, ну, это я не беру в расчет те, которые уже, еще даже не, не успела я их выложить в соцсеть, потому что прошу фотографировать всех, разрешают. Ну, я, почему не говорят, о, не накрашено, я говорю, я буду снимать процесс, я не ваша лицо, а процесс. Поэтому людям очень нравится. Некоторые, добро, выкладываете, разрешаю. Это так интересно. Вот. И вот мне очень понравилось, вот буквально последние две вот эти у меня встречи были. Вот смотрите, что, что произошло. Девочка пишет, так напишу свой небольшой отзыв. Искренне благодарю вас, Татьяна, за такой ценнейший опыт. Впервые я побывала у вас на консультации и получила для себя массу полезных советов откровения, впечатления, встреча с самой собой, самое приятное переживание. Было волнительно, но ваше плавное руководство помогло из разрозненных кусочков пазла собрать красивую мозгу. Как красивая девочка, конечно, пишет, это очень приятно. А, очень понравилось описывать свои ощущения при прослушивании ароматов, отдохнула во всех смыслах. Спасибо за такой удивительный ветер, который прилетел на одном дыхании. Понимаете, вот когда действительно, что такое парфюмерно-примерочное, это вот. И вторая девушка тоже пишет, наконец-то посмотрела на себя настоящую, поняла, в каком состоянии я сейчас и что нужно проработать для полного счастья. Практически сразу получилось довериться и быть одновременно на приеме у профессионала, в гостях у близкого друга. В процессе наконец-то выговориться смогла. Найти истину в своих, в своих словах, получить советы, понять первые шаги, а после дегустации ароматов нашла свои, свои состояния, в которых нуждаюсь, от которых нужно порадовать, отдохнуть, пришло осознание многих вещей. Это то, что я и хотела получить от встречи. Спасибо за глубокую искреннюю работу. Мы ищем состояние, понимаете, мы не продаем духи, мы их не втюхиваем, мы помогаем человеку войти в то состояние, которое дает им нужный ресурс. Вот, но зная наши ароматы, зная наше влияние вот, наших ароматов, мы даем это человеку. Так. У нас у меня еще там немножко есть времени, нету? Совсем немножко, Тань. Я думаю, смотрите, я одну буквально фразу скажу, сейчас потом что выключится, да, все. Я на следующей встрече поделюсь, вот у меня был такой опыт, потрясающий, длительный период, то есть я участвовала в обзорах нишевой парфюмерии российских парфюмеров, это было очень интересно, и я поделюсь, какие там были образы, какие были, как я работала с этим, и что там вообще происходило, и как это помогло мне в дальнейшем. Так, ну так, это я не буду тогда здесь зачитывать, потому что здесь такие, ну в двух словах, если успеваю, смотрите. Смешанные ноты амбры, гордыни, канабиса, имбиря, ладана, тьетина, сладкая вата и еще больше. Десяти компонентов. То есть, понимаете, это было что-то вообще не, не, неудобно-разумительное, так сказать, в этих ароматах Но тем не менее, вот я вот пишу, мистически. Это вот мой отзыв. Это были вот мои отзывы, которые мне надо понимать. Мне надо было аромат не... Э, подобрать нужные слова. Неважно, как он пар. Нужные слова, чтобы дать вот этот образ аромату. Я поделюсь, значит, продолжение следует. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Вот, на следующей встрече мы будем все-таки поговорим еще больше о нише, не просто про, про наши ароматы, да, но поговорим о нише, потому что у нас в нише еще три аромата ожидают, даже четыре, да, у нас. Вот, и все обсудим. Какие вопросы, пожалуйста? Татьяна, спасибо большое. Я прям как кино посмотрела, тебя слушала. Как в театр сходила, да. Как в театр сходила, да-да-да. спасибо большое. Так, если есть какие-то вопросы, вы можете задавать их в чате, либо прямо голосом проговаривать. Вот Усинет спрашивает, как узнать про легенды каждого аромата номерной коллекции? А у меня просто хочется спросить, а вы были на косметичке ламбре? А меня слышно сейчас? Да, слышно, да, Ага, здравствуйте всем еще раз. Просто вот Татьяна рассказывала про легенду 11 аромата. И вот мне, конечно, интересна информация, вот то, как преподнесли про 11 аромат. Вот в косметичке же этого не было. Вот такую легенду наших номерных ароматов, потому что то, что вот, допустим, чистый, искрящий, там изящный, ну, лично меня это не цепляет, а то, как я услышала про одиннадцатый аромат, да, это вот что-то прям очень интересное. Ульна, но по-моему идет запрос, слово на образы на всю коллекцию. Ну, смотрите, по поводу образов, ну, то, что Татьяна рассказала, во-первых, это образ аромата оригинала, это образ не одиннадцатого аромата, это образ аромата «Ангел» от «Кири Мюглер. Поэтому... не факт, что это правда, Гульнаф. Не факт, что это правда. Это... А я сейчас не говорю, правда это или нет. Это -то и и дело, не факт, что это правда, но это диземляет. Да, поэтому, если вы хотите собрать подобные об... образы и легенды, вы можете просто, то есть вам нужно пособирать информацию про а, оригинальные ароматы, которыми вдохновлялись при создании нашей коллекции. Это раз. Я пробовала, я не нашла, вот тесно. Мы все находим информацию в интернете, поэтому ищите, кто ищет, тот всегда найдет. Кому это нужно, действительно. Второе, мы учимся, то есть я вам не рекомендую этого делать, потому что есть другой способ, другой вариант и другой подход. На э, проекте «Первые деньги», то есть это уже следующий курс, после косметички, мы учимся создавать эти образы. Мы эти образы создаем сами. Это гораздо более ценный навык, если вы его обретете, вы тогда сможете создавать образ абсолютно на любой аромат. И Вы не будете ни от кого зависеть, вы не будете искать это где-то, все образы будут в вас. Поэтому после косметички я всех приглашаю в «Первые деньги». Вот смотрите, у нас вот, допустим, аромат тоже любимый, ну, то я буквально тут зачитаю, вот когда очередной раз вы прослушиваете, это же, это же полет вашей мысли, это же вы, с одной стороны, вы одеваете тоже, ну, как некий вот этот образ, да, ну, вот смотрите, как мне, амантика как у нас говорит, человеческим языком, да, да, у нас концепция изначально была это путешествие, это заметки. У нас не все далеко, далеко не все путешествуют. Я даже это слово Амальфи не слышала. Хотя реально Амальфийский полуостров, он, в принципе, реально существует, да? Но у меня вот, вот так родилось. Смотрите, а, вот, допустим, Амальфии. Ласковое солнечное утро у прозрачного спокойного озера. А, летний завтрак. Она молода, наполнена жизнью, пропитана счастье, а, Укрывается в гармонии озера и леса от деловой, от, далек, от деловой суеты, это ее место силы, чтобы, брать, чтобы быть в ресурсе. Аромат наполняет ее женской силой и сексуальностью одновременно. В парфюмерном гардеробе место аромата для дневного надевания, как ресурсный, аромат антидепрессант. То есть у нас про амальфию встречи не будет, уже все. Все, забыли, стерли. Вот, то есть, понимаете? Мне нет, это... у меня еще вариант есть. Это же еще не все. У меня там еще один вариант есть. То есть, их, вот этот, и вот когда, когда я презентацию делала, я написала антидепрессант. Хотя, а мальки, вот сейчас спроси профессиональный стиристов, стериста, о, а ты что, у нас нашла? Какой там антидепрессант? Понимаете? Ну, когда припомнили, люди, да, а вот мне, вот сегодня, а мне надо антидепрессант вот этот, понимаете? Хотя все, то есть ты так сказал, ты вот так вот, так я вам сейчас рассказала про 11-й, Да. И когда вот мы его тестируем, скажите, вот Лусина, конкретно вы, какие ноты вы в одиннадцатом слышите? Вы там ваниль слышите? Ой, я не изучила еще коллекцию ноты, но я очень хорошо изучила. Боты, я про одиннадцатый но... спрашиваю. А, про одиннадцатый вопрос: какой какие ноты? Вы я там слышу? ваниль слышите? Слышу, но, но можем. Ну, может, чуть-чуть. Я больше карамель слышу в нем. Вот. Смотрите, на самом деле это потрясающий аромат. Лично я 26, сколько уже, 24 года, ни разу, никогда я ваниль там не слышала. Скажу, дайте понюхать. Я слышу там хвою, я слышу дерево, я слышу вот эту хвою, смолу и океан. Представляете, вот насколько всем разные. Угу. Хотя вот действительно, как вот некоторые ароматы, это... Каждый аромат – это океан, это, это вселенная невероятная, которую нужно изучать, и тот же аромат, он просто сесть, и вот, ну, в общем-то, тут можно без конца говорить, Бульнас, давай останавливайся. Да-да-да, буду останавливать, в заключение скажу, что если ты проработала косметичку внимательно, в шестом уроке есть ответ на твой вопрос. Я тебя отсылаю снова к последнему уроку косметички, там есть про то, что ты спрашиваешь. Да. Я так и интригу сохраню. Хорошо. Татьяна, спасибо тебе большое за сегодняшнюю встречу. Больше вопросов я в чате не вижу. Значит, в следующий раз мы будем говорить уже более глубоко о нише и да. возьмем какой-то один аромат, я так понимаю, да? Да. да, да. Какой -да. не скажем? Нет. Хорошо. Таля, Хорошо спасибо большое. Так было все интересно. Я аж прям заслушалась, я сижу, тут вот прямо что это... Подперлась и выключила. Думаю, чтобы не видели меня, что я такая-то задумчивая сижу, слушаю. Спасибо, да. Вот, получается, мы все сходили в театр, Потому, что, потому что я рассказываю о том, что я люблю, то, о чем, да. чем я напомнила, Действительно, это, это просто прет. Это чувствуется, да. да и оно ну, это все откликается и очень сильно откликается. Спасибо, Спасибо. Спасибо, Татьяна. Спасибо всем участникам. Если вы по итогам нашей встречи в наших чатах напишите пару слов о том, как это для вас было, то, конечно же, и Татьяне будет приятно, и, и другим тоже будет интересно посмотреть, а что же мы там такое делали. И нам интересно узнать, что у вас осталось в сухом остатке после нашей встречи. На этом на сегодня все. Всем хорошего вечера и до следующих парфюмерных наших. А они у нас с вами будут по четвергам в 18 часов по московскому времени. То есть следующий четверг мы с вами снова встретимся и продолжим наши парфюмерные вечера. Всем спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.